Вот, нашли мы среди болот островок небольшой, где можно дойти к винту. Надо подумать, да, почему нет. Вот так вот наматывает он все-таки. Соответственно, он все-таки едет, но его свойства вообще в ноль уходят. Это дело надо, конечно же, срезать Очень плотно наматывать. В принципе, все равно срезать дел трех минут. Как бы это если по комфортней. Ехать нам захочется, да? Такой вот Учел травы. Так, винт. Снова. Так, новенький. Так. Все, поехали. Еще по путешествию. Вот в такой глубине. Мы будем сейчас кататься точки красота.